Всем привет дорогие друзья, с вами опять Назия Волшебство и я рад вас всех приветствовать на своем YouTube канале Заработай в интернете. И сейчас я хочу познакомить вас с простеньким биткоин-краном, который дает нам возможность зарабатывать сатоши каждые 5 минут. Выиграть здесь мы можем от 100 до 5000 сатоши. Все что нам необходимо для сбора сатоши это указать наш биткоин-кошелек и разгадать капчу. После клавишу Get Reward и сатошики автоматически Та или иная сумма отправляется на наш фаусетбокс. Также на данном кране есть реферальная система. Реферальная вознаграждение здесь 15%. Поэтому, ребята, для тех, кто еще не успел зарегистрироваться и собраться тоже с, данных, с данного экрана, ссылочку на данный экран я оставлю сразу в описании под данным видео. Также оставлю свои контактные данные. В случае чего, добавляйтесь в друзья, всем вам отвечу на ваши вопросы. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.